Анализировать совместимость с партнером можно самостоятельно, как и отношения с другими людьми. Благодаря этому можно жить в любви и гармонии. А проводить такой анализ вы научитесь на моем новом курсе «Синастрия». Он стартует уже 16 августа в школе «Астрология для жизни». «Синастрия» — это синтез астрологических показателей для определения потенциала союза, будь он деловой, брачный, семейный или дружеский. Благодаря такому анализу вы сможете разбираться во взаимных ожиданиях, а также в возрастных кризисах. Вы научитесь определять благоприятные даты и периоды, а также узнаете, как повысить привлекательность в глазах других людей. Курс продлится 22 недели. Все уроки будут проходить в формате онлайн, поэтому ограничений нет. Подробную информацию о курсе смотрите внизу под этим видео. Присоединяйтесь, ваши отношения не будут прежними.